Если женские команды уже разыграли путевки в финал в рамках внутривузовского этапа АССК России, то борьба в мужском турнире еще только начинается. Плей-офф стартует 28 февраля. А о групповом этапе расскажет наш корреспондент Евгений Алмазов. На групповом этапе внутривузовского чемпионата в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел ряд матчей по мини-футболу. Противостояния не уступали друг другу по своей результативности и зрелищности, а игроки были просто голодные до голов. Первая встреча прошла между командами «Имемо» и «Стар Легаси». Главными событиями всего матча стал покер Демба Абубакар и «Стар Легаси», который фактически и принес победу своей команде. А у «Имемо» наиболее результативным оказался Тимур Зайнулин, который оформил тубль, но это, к сожалению, не спасло команду. Команду. Итоговый счет 5-3 в пользу Star Legacy. А вот противостояние между ФК-ТКМ и Самунион тоже был не менее результативным. Обе команды действовали достаточно технично. Дубль в свою копилку записал Хемра Сейниазов из ТКМ, команда которого выиграла первый тайм 3-0. Казалось бы, победа уже обеспечена, но во втором тайме Самунион сравнял счет и как итог ничья 3-3. Но ну и в очередном матче игрового дня слеснулись команды АЭС Казань и Химический институт. По дублю за химиков забили Айдар Кучкаев и Булат Вайзулин из Казань два мяча на свой счет записали. Хусейн Аль-Лами и Асас Олег Заед Атеф. Химический институт на протяжении всей игры вел с явным преимуществом. И в конечном итоге на последних минутах дожал противника. И заколотил победный мяч. 5-4. В другом матче между ИУФ 1 и, -И, -И, -И, и Дружбы Народов особой интриги не было. Дружба Народов на классе обыграла ИУФ 1 4-0. Неутешительный результат для иуф 1 А игроки из Дружбы Народов фактически на протяжении всего матча контролировали мяч Ну а главным героем встречи стал Амурхан Равилов Который записал в свой актив хитрик Еще в одной игре с аналогичным счетом Мед обыграл славы Сметер 4-0 Мед с самого начала матча навязал противникам Бешеный темп А слаженная игра в обороне не дала Барславу Сметер Ни единого шанса для хорошей атаки Самым результативным данной встречи Оказался Адель Фарахов Который записал на свой счет Один гол и три передачи То что мы выиграли это замечательно А то что игра была сложная это видно было, наверное. То есть ребята старались, ребята выложили все силы на поле и все сказывается на счете. То есть мы выиграли с небольшим отрывом. Команды были равны, так что все выложились. Просто вот такое, типа, небольшое облегчение, небольшая радость. В другом противостоянии встретились команды Якс и Блэкпул. Игра была менее результативной, обе команды хорошо сыграли в обороне, при которой любого рода атаки чаще всего заканчивались ударом от ворот. Но все-таки по одному голу команда сумели забить. За Якс голом отметился Данил Карпов, а за Блэкпул Антон Шаверда. И как итог ничья 1-1. Евгений Алмазов, Амир Сабиров, Глеб Нигмати, Неделя спорта.